Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий И это Стелкер Чистое Небо Так, продолжаем с вами Мы тут, короче, пробрались на свалку В прошлых Тихо, тихо, тихо А, свои Мы пробрались с вами На свалку в прошлой серии У них хрена себе, ты смотри, сколько своих тут Ни одного на карте А тут показано много Так, окей И нам, короче, дали, дали, дали, дали Забрать добычу из статняка из старого дырка диггеров освобожден из конца бандитов мы освободили получается каких-то этих диггеров вот окей давайте там какая-то бойня давайте поможем поможем своим короче ну как своим сталкером. Так, ща помогу погоди мне бы найти где тут где тут бандюк где бандюк леха убил убил нашего у нас убитые мужики Так, так, так, так, тихо, тихо, тихо. Сейчас мы их... Ай-яй-яй. Ай, ай. А бинтов-то нет, плеха Бинтов-то нет. бинтов плеха нет у меня. Так, как, как, как, как. Так, Рим, Римбо, один рембу пошел вперед. Сейчас я консервами тут полечусь немного. Слыши. Валяха гранаты. Ну, эти кусты меня бесят. А -а -а -а. Кусты меня бесят эти вообще. Ни хрена не видно из-за них. Как? Такое вот жесткое вот начало, друзья. Такое вот жесткое начало. Так, окей. Надо как-то, я не знаю. Надо, чтобы я их видел, а они меня не видели. Это слишком тонкое дерево, чтобы спрятаться. Блеха, бляха тут вообще прятаться негде. Так, за камни, за камни. Быстро, быстро, резко за камни. Блеха, я опять ни одного. Готов. Готов. Хорошо, хорошо, хорошо. Блин, это граната, я сохранился. О, нет, нет. Какая аптечка. Фу. Это кто? Плохой, плохой? А, это свой. А, нет, плохой. Да, так, да. Дохните уже там. Пиндосины. Бля, опять граната! А А-та-та! Падлы, падлы! Какие же жесткие бои здесь в, в этой части. В стенях Чернобыля, по-моему, таких не было. Ты смотри, сколько их там. Да ёпте мать, вы гранатами своими достали уже, бляхи. Уроды. У меня, я не помню, у меня гранаты остались у меня. Я сейчас, я сейчас я, я накидаю им туда и все. Просто накидаю сейчас гранаты туда. На, жри, падла. На, жри, падла. И еще нахер, жри, падла. Вот ну, смотри, у меня еще для тебя есть гранатка. Опа. А смотри, еще одна у меня есть. Говно. Что, все? Закидал. Закидал. Ну да, видишь... Говорят, не расслабляемся. Так, гранат я заберу. А, а вод, водочку-то дай. Водочку-то я тоже заберу. Водочка. Водочка. Бинты. Бинты это хорошо. Лоб. Так. Полечимся колбасой и консервами. Ну, Блин, я напугал. Здорово. Так, так. Ай-ай, гранату. Так. Так. А, целевые, да, мне нужны. Дробь мне не нужна. А гранаты. Да, хорошо. Да задрал ты там вокруг меня таскаться-то, бляха. Толкается, что-то. наш наш погиб хорошо так с этим Не можно люблю поговорить говорит под прицелом мужик Потому что у него задание поесть так чем могу помочь именной пистолет именной пистолет у меня кстати еще это тайник Так, окей, у меня есть э, про тайник Тут э, задание Да, а давайте-ка его Ух ты, как далеко-то Давайте сходим, заберем Добычу с тайника Так, а кто там у нас по дороге будет? Бандиты Бандиты Ни хрена тут Бандиты, бандиты А, ну это Основное задание, пока туда не пойдем так, окей, опа, еще тайник Ладно, пойдем вот по этому э -э -э, Выполним задание Я правда не знаю, стоит ли это Того или нет Ну попробуем Так, стопы, здесь аномалии у нас э -э, Нету здесь Артефактов-то а, Конечно, конечно есть Куда же без них-то это заберу Кровоточи Погоди, я же бинты взял, чё я туплю Так, это я заберу Так, что это такое? Телепатия плюс один, радиация плюс один И нафига этот такой артефакт не нужен? Вообще не нужен так а что там про него написано? Артефакт представляет собой камень деформировавшийся под воздействием гравитации огромной силы. По характеристикам приближается к гранитам. В некоторой степени способен защищать рассудок владельца от всевоз воздействия радиоактивен. Нафиг он нужен, да? Я его продам и все. Продам и все. Так, погоди, а все, да? Больше нету артефактов. Как-то пляха хило с этими артефактами, все мало, мало их. Надо будет вон туда вот забраться. Там что-то горело, может там что-то есть, короче, эти Артефа... артефакты какие-то. Так. Бандиты. Бандиты. Погнали. А я думал, это пенек. Ну ладно. Диты, где, где вы? Падлы. Заныкались, да куда-то? Так, за трубу Чушпаны! Хорошо Готов Кушай лимончик, падла. Задрал, опять сейчас лимонками, да, будет Кидывать? На, держи Еха Это бинтов Да, да задрых как они бесят меня этими гранатами? Почему, почему они постоянно кидают гранаты? Достали просто. Фраера. тут один фраер, тут один фраер прется блюдки я даже добежать не успел, потому что я в прошлый раз сначала спрятался там за маленькую плитку. Ныкайся, говорит. Так, окей. Раз. На! Яблочко. Пять. Как их отучить от гранат? Как их отучить от гранат? Слишком далеко, я не попаду по ним. Так, на открытом бизнесе... Да ⁇ пти, мать! Скушу, ёпочка, без комментариев, без комментариев. Очень жестко. Очень мать его жёстко да лови нахер да все-таки еще граната вам да ёпть мать я уже раздражать начинает а -а -а. Где спрятаться? Тихо, тихо, тихо. Да Вот одну гранату кинул и хватит. Вот они херачат просто. <laughs> просто всю ленту гранат в меня, да? И все. Отбокину. По-тихому, говорит, не получилось Так А теперь Дружбаны Опа Опа Бля, я не докидываю, что ли? Лопа Почему они не дохнут? Почему я сразу дохну от граната, а они не дохнут? Блин, я вот живой, смотри, граната взорвалась, его похер, вообще просто. Я ни одного граната сейчас не убил. Начнется сейчас. Ляха! Ну и... Блюдки. Ублюдки! граната полетела убил убил уже меня гранатами свои фу бляха нихера себе за тайничком там по-любому что-то должно быть нормальное так в этом тайнике потому что леха жесть просто какая-то как это проходить ощущение ну и вот Почему они бронированные такие? Я ему в голову, в голову стреляю. Почему они бронированные такие? По-тихому, Как тут по-тихому пройти? Да, заход по не да сука! Сука! Как их? Как их, мать его, мочить? Дай твою мать! Погоди, погоди Да дохни, бля. Еще, еще, еще Молодцы, с этой стороны хорошо, молодцы Как раз у меня на прицеле внюки. Да ёпте мать, как? Да в смысле? Ни хрена их там! Что? Что за дичь-то? Почему так много-то всех? Да сдохни ты уже говна кусок невозможно невозможно пройти таких запар не было не было в тюнях чернобыля я не знаю да блять суки Фу. грёбаный тайник, Слышали блядь. Сосали. Сосали. сосали. Да сука, Ч не дохнешь, то, блять. Я попробую ружьем сейчас, нахер. То, да, блять. Как? Я за деревом, бляха, стою. Как? Пришли и всосали. Мне сейчас так, что... Бляха. По полной гланды. На нахер. Не дохнет, ни хера. А да твою мать, что ты не дохнешь-то, блядь? Говна кусок, блядь. Сколько в него патронов надо? Сейчас глаз будет дергаться уже. А -а -а. Сухо! это своими гранатами. Блюдо. Ты, блядь, терминатор, ебандок. Я извиняюсь, меня уже не выдерживают. Я уже не выдерживаю. Да где ты? Говна кусок. Где? Э. конечно Ля... Лежать, кривона кусок. Где? Еще. Иначе, <свят> <свят> <свят> <свят> а что <че? свят> а ты? Э, успокойся. Терминатора заклинила. Я это вроде все Да? Фух, блеха Какие же они просто муторные эти Так да где тут открыть ящик-то этот? Пусто Здесь что-то должно быть Аптечка Аптечка Не бинтов бы, а не аптечку Спокойно, чувак. Спокойся. Ладно, продолжай. Харлем Шейк. Так, ладно, где там тайник этот? Епте мать еще бежать. Оооо. Друзья, а в смысле? А в смысле? Только не говорите, что я зря с ними сейчас воевал здесь. Да а ну нахер! Надо было просто мимо пройти. О, бляха! Отлично. Фу! А вот это сейчас просто по, по профессиональному было. Почти. Почти было по-профессиональному. Да, бомбежка нехилая сейчас была. Так. А тут какая-то база, наверное, их. Там шансунчик, шансунчик играет. <связывая> Собака. Опять началось. Я <свят> на этого тайника ну, не знаю, <свят> серии 3 проходить. Мне вот эту группу еще пройти, И будет тайник. Бляха, там смотри, куча бежит еще. Охренеть. Просто жесть какая-то. 11 человек. Епти, мать, 11 человек. А почему я в голову тебе выстрелил? Ну, почему ты не сдох. Скажи мне. Собака еще заклинила тут нахер все. Видать, заход по тихой. Готовы? Хорошо. Сухни, стохни сдохни. Хорошо. Заход по тихой, говорит. Не прокатил. А что за лаги-то начались еще? То. Готов. Хорошо. Там у нас человек до хера еще, народу Так. Да сублок Погоди, а... А, эти убиты уже. Тихо. я опять эти кусты нихера не вижу. <паспула> а! <смех> Нормально так прилетело, блин. <смех> Сухни! Ну. А, нет, сохрани... Ну, по теле сохранился. Бля... А, ты? Где это? Пожалуйста. Бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Да ладно. Я думал, сохранился перед взрывом, прямо перед взрывом. Да бляха! Как вот? Их просто... Не знаю. Их не пробить. Их просто не пробить. чьи -то темень, саная. Да, Готов. Так яблочки они там опять свои кидают. Да, блядь! Собака там, он бежит у стены. Да как? Почему вечно все не работает? Леха. Все ломается, сука. Граната не кидайте, пожалуйста. Так, двое там. Я не вижу ни хера. Никого. О. Да сдохни, не подло. Счет. В смысле 5? Было 2 Бегом, блеха Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом Я просто свалил Так, а на гору-то я поднимусь, нет? Блядь. Беги, беги, беги. Ты смотри, я, я почти все патроны, короче, потратил от этого, от а... автомата, от автомата. Ляха, здесь еще, смотри, что. Так. Здесь какая-то аномалия есть. О, это не аномалия, а это... Ну, пти мать, еще тут такая вот жопа. Чего, бандиты меня там, братан, братан? А пошли они в жопу, братан, братан. Не братаны вы мне. Кто сунется, так же капец. Просто капец. Так, это что, у, у меня минус 2, да, радиация? Если я вот так вот поставлю... Да, бляха! Да возьмись! Так, что там? В пне он говорил. Я за этим шел сюда? Нас тут крепят нереально. Давай, покажи, что ты реальный пацан. Я за... Что? <смех> Где ты вообще увяз? Нас тут сейчас кончат. <смех> <смех> увяз. <смех> а, эпохи. Кончат и кончит, Идите в жопу. <смех> Бандиты, бляха. Так, как меня тут, это... Мне надо спрятаться куда-то. У меня тут, это, теле телепатия. Вот так. Ладно, с артефактом уже... Так, у меня видос подошел к концу, друзья. А вот за артефактом пойдем уже в следующую серию. Что там еще такое? Погоди, <смех> вот это. Бандиты, прийди на помощь. Да пошли они в жопу. Не буду я с ними. Не, я, я на них обиделся. Вот. Ладно. За артефактом пойдем в, следующую, в следующей серии. И придется, наверное, возвращаться нам. А а -а -а -а -а -а вот А погоди, они а захватили? Понятно. Захватили, значит. так, окей, ладно. В следующей серии тогда пойдем за артефактом, сходим и попробуем, короче, вот это место отбить и поисследовать там полазить, что там такое. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.